Здравствуйте, дорогие скорпионы по Солнцу и скорпионы по восходящему знаку. Добро пожаловать на прогноз недели с 8 по 14 сентября. Дорогие скорпионы, мы входим в довольно чувственную и романтическую для вас неделю. В начале недели Луна находится в знаке рыб в фазе полнолуния. 9 сентября утром в 5.39 по московскому времени в 17 градусе рыб произойдет полнолуние. Могут произойти важные перемены в вашей любовной и чувственной жизни. Вы можете встретиться с возможностями продемонстрировать ваши таланты и способности. Повысятся ваши творческие способности в искусстве. Это подходящий период для занятий хобби. Также будут возможны важные события, связанные с детьми, беременностью или родами, дорогие скорпионы. Влияние полнолуния будут продолжаться в течение всей недели. Опозиция Венеры и Нептуна будет повышать насыщенность чувств. Следует быть осторожными в отношениях с женщинами. Время от времени могут возникать разочарования и заблуждения, связанные с женщинами из круга друзей. Вместе с этим могут развиться события, сильно влияющие на ваши чувства. 10 и 11 числа Луна будет находиться в знаке Овна. При Луне-Вовне может возрасти ваша занятость повседневными рутинными делами. Вместе с переходом Луны в знак Тельца 12 сентября вы можете сосредоточиться на партнерских отношениях и темах сотрудничества. Противоположная сторона – супруг или деловой партнер – может оказаться на первом месте для вас. В конце недели 14 числа Луна перейдет в знак Близнецов, и вы сможете сосредоточиться на материальных вопросах. Еще одно важное событие этой недели – это переход вашей планеты-управителя Марса из вашего знака в последующий знак Стрельца. До 27 октября Марс будет оставаться в знаке Стрельца. Это означает, что вы сможете больше расходовать энергии на вопросы, связанные с деньгами. В этой сфере повысится ваша мотивация. Конечно же, необходимо обращать внимание на расходы, потому что Марс может увеличить ваши расходы, пока он находится в Стрельце. Дорогие скорпионы, таковы общие влияния недели. Пожалуйста, не забывайте также следить за нашими видеопрогнозами на каждый день. Всего доброго!